Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить бисквит. Очень простой рецепт. Соотношение яиц и всех остальных ингредиентов один к одному. Я буду все измерять в столовых ложках. Это очень удобно и просто, если у вас нет весов. Мне понадобится 5 крупных яиц и, соответственно, на одно яйцо 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка растительного масла и 1 столовая ложка муки. Я буду взбивать с планетарным миксером, сразу не разделяя яйца. Если у вас ручной миксер, желательно разделить белки и желтки. И так у вас быстрее взобьется вся масса, чем вы будете просто стоять ручным взбивать а, неразделенные яйца. У меня планетарный миксер самый простой, Китфорд, дешевый, в районе 100 долларов стоит. Здесь единственный минус в моем миксере, что он взбивает максимум 10 минут. Поэтому мне придется повозиться немножко, но это не так страшно. Я сразу добавляю сахар. 5 столовых ложек, можно меньше Вот смотрите, прошло 10 минут, у меня миксер вырубился на шестерке. И масса, ну вообще она такая неустойчивая, этого недостаточно. Поэтому я включаю еще на 10 минут, и еще 10 минут у меня будет взбиваться вся эта масса. И потом я уже посмотрю, как мне дальше быть. Все зависит от того, как долго вы взбиваете пески. Чем дольше, тем лучше. итак 20 минут взбивалась масса она уже более устойчивая и не так расплывается и она пузырьки вообще вот такие мелкие мелкие мелкие вот именно то что нужно но я поставлю еще на 10 минут то есть у меня бисквит вот я просто покажу вам разницу потому что каждый из вас он вероятнее всего полчаса она ну, не взбивает ну и сейчас такой небольшой эксперимент посмотрим что будет по истечении еще 10 минут все Такая масса шикарная. Пузырьки настолько-настолько мелкие, что вообще кажется, что это даже не тесто, а крем. Снова включаю миксер и добавляю по столовой ложке растительного масла. Промешала. И теперь... Добавляем муку. Вмешивать я буду силиконовой лопаткой. Беру сито. У меня еще старое сохранилось неплохо. И добавляю 5 столовых ложек с горкой. Раз, два, три, четыре, пять. Просеиваю в один этап и быстренько перемешаю. движениями снизу вверх с дна подымать все до однородности у меня противень я затерела пергаментом и ставлю форму у меня форма довольно высокая такая уже старенькая сюда выкладываю всю массу диаметр формы 18 сантиметров Распределяю духовка у меня уже разогрета до 180 градусов, и выпекать я буду примерно 30-40 минут. Бисквит готов, если вы э, сомневаетесь во времени, тогда ориентируйтесь на сухую зубочистку, даю немножко постоять, чтобы форму можно было взять в руки, и теперь достаю аккуратно. Кош, как видите, он даже не опал и совершенно ровненький, нету никакой верхушки. И прям хрустит высота бисквита 8 сантиметров диаметру 18 с половиной Перед тем, как собирать торт из данного бисквита, ему необходимо отлежаться. Либо 4 часа минимум в холодильнике. Я сейчас отправлю на полчаса в морозилку и покажу, как он э, нарезается. Прошло полчаса, досталась в морозилке. Сейчас покажу он немножко вспотел так и должно быть покажу как он нарезается каждый нарезает удобным для себя способом я просто ножом Шикарно. Какой красивый. И очень вкусный. Причем вкус можно придать абсолютно любой, какой вы больше всего любите. Кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока. Причем он не ломается. Класс. Смотрите. Здорово.